Добрый день, меня зовут Иван Бардов, и я юрист по интеллектуальным правам. Сегодня я хотел бы рассказать о том, почему депонирование не является ультимативным решением вопроса с доказательством авторства и не может рассматриваться в качестве его окончательного решения. Депонирование у нас часто путают с регистрацией авторских прав. При этом регистрация авторских прав в Российской Федерации допускается только в отношении программ для ИВМ и баз данных. Многие авторы, фотографы, музыканты, художники, писатели, дизайнеры, программисты, когда начинают задаваться вопросами о том, как же в будущем защитить свои авторские права в случае спора, практически неизбежно наткнуться на совет о том, что нужно депонировать свои результаты. Часто такое доказательство преподносится как самое мощное, которое гарантирует успех в суде. Однако это не так. По российскому процессуальному законодательству ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной юридической силы. Это значит, что такое депонирование не может быть гарантией успеха, не может быть козырем, который гарантирует однозначную победу. При этом еще создатели некоторых сервисов по депонированию объектов авторских прав также вводят людей в заблуждение, когда используют заведомо неверные формулировки. Например, иногда используют формулировки вроде «депонирование и регистрация в реестре» или «регистрация в депозитарии». То есть, таким образом, недобросовестные дяди и тети спекулируют на использовании термина «регистрация», что неизбежно у клиентов ассоциируется с государственной регистрацией и потому кошелечки у них сами собой приоткрываются. Также порой происходит банальная подмена понятий. Например, в пользовательском соглашении одного сервиса используется термин «регистрация произведения». И этот термин раскрывается как «процедура депонирования произведения», а именно «сохранение исходного файла при получении данных об авторе и метке времени». То есть везде по тексту используется термин «регистрация произведения», который по факту означает «лишь депонирование». Как-то это не очень порядочно. Хотя, а кого в наше время порядочности вообще интересует? А теперь, чтобы не быть голословным, парочка свежих судебных дел, в которых суды критически высказывались относительно доказательственной силы депонирования. Так, в деле А82-8291-2019 2019 второй арбитражный апелляционный суд указал следующее. То, что факт депонирования не подтверждает право авторства, а свидетельствует лишь о существовании таких объектов авторского права на момент депонирования. Далее суд указывает то, что... Подтверждать авторство конкретного лица могут только доказательства, подтверждающие факт создания объекта конкретным лицом. Депонирование произведения является добровольной, не предусмотренной законом процедурой, с которой закон не связывает наступление каких-либо последствий. Это постановление также обжаловалось в суде по интеллектуальным правам, однако суд по интеллектуальным правам согласился с позицией нижестоящих судов относительно оценки депонирования. А вот другое интересное дело, в котором высказался Верховный суд. Речь идет про дело А40-46-622-2019. В этом деле были данные разъяснения в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. Верховный суд указал, что факт депонирования подтверждает лишь существование таких объектов авторского права на момент депонирования, но само по себе не подтверждает право авторства. Очень знакомая формулировка, где-то мы ее уже слышали. Далее суд указывает. Установить авторство конкретного лица могут только доказательства, подтверждающие факт создания произведения конкретным лицом. Ну и мы видим уже знакомый тезис о том, что депонирование произведения является добровольно непредусмотренным законом процедурой, с которой закон не связывает наступление каких-либо последствий. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Тем не менее, депонирование само по себе нельзя назвать абсолютно бесполезным или вредным. Оно вполне имеет право на существование как еще одно доказательство среди остальных хороших доказательств. Но как единственное доказательство я не стал бы его использовать и не рекомендую вам так делать. Безусловно, если у вас есть выбор никаких доказательств и свидетельств о депонировании, то хоть какое-то доказательство абсолютно лучше, чем ничего. Но... Чем больше доказательств хороших и разных, тем сильнее ваша позиция, и тем больше у вас шансов доказать свою правоту в суде. Кстати, недавно я делал видео, где разбирал подход с подготовкой таких доказательств в отношении фотографических произведений. А поскольку у нас регулирование одинаковое, за небольшими исключениями в отношении всех объектов авторских прав, то все сказанное применимо в том числе и в отношении музыкальных произведений, произведений дизайна, программ для ЭВМ и так далее. Ссылки на мои статьи по теме с более подробным изложением, как всегда, в описании. А на этом у меня все. Благодарю за просмотр.